Ходит, ходит Мишка, ходит, мимо не проходит. У этого задача какая-то стоит. Ходить кругами. Так, попробуем сейчас ему яблоко закинуть. Ну вот в Тайгане Мишки ели сушки. Сушек нет. Попробуем закинуть. Оп, яблоко. Закинули, ноль эмоций. Ух ты, мы гордые какие. Ути, какие мы гордые. Красивые, холеные, шерсть лосница, ухоженные. Ага, нашел яблоко. Что? Съел? Ты на ходу будешь его есть или спрячешь? Ах ты, блин, еще и отвернуться. Ну, мы сейчас тебе еще одно закинем, не переживай. Ты яблоки кушаешь. Сейчас закинем тебе еще одно яблоко. Мишка, Мишка, Мишка. Оп. Не, он это не доживал еще. <реклама> Ладно, дружочек, нам пора.